Абсолютное большинство работающих россиян уверены, что их работа приносит пользу обществу. И большинство из них удовлетворены своей работой и даже гордятся ею. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. В том, что работа сотрудников Казанского университета приносит большую пользу обществу, уверены и мы. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня мы расскажем. Мы эти плановые задачи ставим перед собой сами, и мы их выполним сегодня успешно. Главные приоритеты. О самых актуальных темах на начало учебного года в интервью ректора КФУ Ильшата Гафурова. Сейчас дизайну очень много. На каждом шагу дизайнера после курсов. Но базы нет ни у кого. Мир через палитру, красок и геометрию. Как в Казанском университете прошел фестиваль пространственных искусств. Участь на юридическом факультете на занятия по истории не пришел ни разу за учебный год. Правда о студенте. Как Казань помогла Льву Толстому стать писателем. Они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антипогиаты. Только вверх, как КФУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Особенности приемной кампании – подготовка к новому учебному году, повышение зарплаты сотрудникам и приоритеты в работе. Это лишь немногие темы, которые были затронуты в ходе большого интервью ректора Казанского федерального университета. Ильшат Гафуров затронул и тему открытия филиалов за рубежом. Рассказал об открывающихся направлениях в ВУЗе, о заселении в общежития, работе с иностранными студентами. О том, что ждет университет в предстоящем году, с руководителем Казанского федерального университета побеседовал мой коллега Леонид Толчинский. Добрый день сегодня, в начале нового учебного года. Я с удовольствием представляю нашего гостя, ректора Казанского федерального университета Ишатравкача Гафурова. Добрый день, Ишатравкач.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 сопровождение развития университетов прекратили свои действия новые еще не начались да они только вот в стадии предзащиты защиты как удерживать в этой ситуации бюджет необходимо иметь определенный подушку безопасности mm -hmm. и такую подушку мы финансовую сформировали хочу сказать что практически все лаборатории которые были созданы в проекте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 такой рабочий лад, сказать, что учеба – это очень тяжелая работа, и все зависит от вас. Не опускайте руки и трудитесь. В этом случае все у вас получится. Я благодарю вас за то, Спасибо. что вы нашли время и сегодня ответили на наши вопросы. С Новым учебным годом еще раз. Полную версию интервью можно посмотреть на канале Универ ТВ, на официальной странице университета видеохостинге YouTube или на медиапортале в Казанском федеральном университете прошел фестиваль пространственных искусств. Его провели для студентов Института дизайна и пространственных искусств. В нем приняли участие почти 300 студентов первого и второго курсов. Кстати, в этом году в институт на бакалавриат поступили более 220 абитуриентов. Фестиваль с первых же дней учебы окунул ребят в мир искусства и дизайна, особенно того, что можно видеть в городском пространстве. И это не только архитектура. Это еще и знакомство с именитыми мастерами сферы, ведущими архитекторами, дизайнерами. Да и в плане создания командного духа студентов формат практикоориентированного фестиваля справился лучше всего. А это весьма важно для только созданного в этом году института. Ведь перед ним стоят серьезные задачи. О них я прошедшем фестивале в репортаже Луизы Сагитовой. Очень поздравляю вас, дорогие друзья. Новый учебный год в новом институте в новом формате. С выбранной профессией преподавателями и однокурсниками студенты Института дизайна и пространственных искусств КФУ знакомятся на фестивале пространственных искусств. Неделю они познают азы разных видов искусств на тренингах, лекциях, экскурсиях и арт-кроссе. Было интересно узнать о местах, где работают дизайнеры. Например, вторая точка вроде была проектирование из дерева различных конструкций. Вот Завернешь в подворотню и не скажешь, что здесь, оказывается, этот цитадель искусства находится. Только ветер и скрип карандаша. Арт-кросс – это не пробег, а про умение видеть и фиксировать элементы окружающей среды. Задания студенты получают в телеграм-канале. Там же узнают историю объектов и получают необходимые в профессии базовые знания. Такие как отличительные черты стилей, понятия архитектурный ордер и другие. Сейчас дизайну очень много. На каждом шагу дизайнера после курсов. Но базы нет ни у кого. И на выходе мы получаем недоработанные объекты. Мы видим эти ошибки. Вот. И наша, как раз-таки, задача вот этим студентам конкретно дать эту базу, чтобы они вышли хорошими специалистами. Фестиваль это одна из форм обучения Института дизайна и пространственных искусств КФУ. По словам организаторов, на практике студенты лучше усваивают информацию. Именно этот подход привлек Егора Шепиленко. Он из Новороссийска, дотошно изучил образовательные программы нескольких вузов России, прежде чем сделать выбор. Преподавательский состав новая форма обучения.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 Учиться, работать и зарабатывать. Исходя из этой идеи, проводился и набор преподавателей вуза, приглашенных лекторов фестиваля. Для дальнейшего обучения налажено сотрудничество с IT-специалистами других вузов КФУ для проведения занятий по программированию. Перенимать опыт планируется и у российских деятелей. Планируем привлекать и специалистов из Москвы, и Питера, международных специалистов. В том числе, конечно, мы готовы и открыты к взаимодействиями с вузами Казани, с институтами КФУ. Анастасия Жандарова – магистр архитектуры и главный архитектор Казанской архитектурной компании. На фестивале она поделилась со студентами, как устроилась на желаемую работу уже во время учебы. Я каждые полгода, когда мне меня появлялась какая-то определенная студенческая работа, я им писала на почту «Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, на работу». Они от не отвечали. Я писала опять через полгода «Здравствуйте, возьмите меня, пожалуйста, на работу». Опять не было ответа. И Через два года я добилась от них ответа. Они мне написали, пригласили на собеседование. И таким образом я оказалась в числе их команды. Каждый лектор фестиваля – это еще и потенциальный работодатель, который, заметив упорство студента, может стать его начальником. Они рассказали, что сейчас актуальна в мире дизайна и архитектуры, в том числе о технологиях, таких как лазерное сканирование. То есть сканер э, спускает луч э, лазерный, и он э, создает модель, помещение это для нас может сказать вообще спасение потому что объекты культурного наследия очень часто бывают в не очень доступных состояниях в Институте дизайна КФУ четыре направления – коммуникативный дизайн, моушен-дизайн, дизайн интерьера и дизайн среды. Сейчас на эти направления большой спрос и среди абитуриентов, и на рынке труда. В Татарстане реализуются программы благоустройства дворов, парков, скверов, реконструкции объектов культурного наследия. И порой им не хватает рабочих рук, утверждают архитекторы. Кроме этого, согласно опросу татарстанских крупных предприятий, проводимых совместно с Агентством инвестиционного развития, требуется сейчас и промышленные дизайны, для бизнеса работа с организацией пространства также стала конкурентным преимуществом. Раньше э, мы просто, допустим, покупали квартиры и, и все на этом. Просто приходили во двор и все. Просто приходили, чтобы поесть, а где было уже было не так важно. Сейчас же очень важно... Э, в какой среде ты находишься? Сейчас важно иметь свой стиль, отмечают практикующие специалисты. А для этого нужно изучать опыт российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров в соцсетях, интернет-изданиях, следить за тематическими событиями в России и за рубежом, а по мере возможности участвовать в них то как развиваться, то что что еще можно придумать, что сделать так, чтобы не повторяться, чтобы быть индивидуальностью. Фестиваль пространственных искусств объединил более 300 студентов. В основном это первокурсники. Впереди у них 4 года теории и практики. А пока они запускают в небо шары со своими желаниями, которые, возможно, станут первым шагом к появлению новых проектов. Луиза Сагитова была от Садыков, Хафиз Гараев, КФУ, итоги недели. Прадед Льва Толстого был воеводой в Свияжске, дед Казанским губернатором. Отец Николай Ильич Толстой после выхода в отставку некоторое время тоже жил в Казани. Сам Лев Толстой в Казань попал после смерти родителей. Его опекуном стала тетя Пелагея Юшкова была казанской помещицей. В Казань Лев Толстой переезжает в 13-летнем возрасте. Спустя три года Лев Толстой поступил в Казанский императорский университет. Его тетя видела племянника будущим дипломатом. Но российская дипломатия не приобрела своего служителя, а вот русская и мировая литература получила великого писателя, художника человеческих душ. С детства Толстома было свойственно желание достигнуть чего-то настоящего, познать истину. Илья Андреев расскажет, какую роль в этом сыграли Казань и Казанский университет. В 1844 году 16-летний Лев Толстой поступает в Казанский университет, изучает восточную словесность, турецкие и арабские языки. В отделе рукописей редких книг, кроме того «Войны и мира», многочисленных прижизненных публицистических произведений сохранилась именная ведомость обучающихся в Казанском императорском университете. И вот мы видим с вами, как записывается в 1944 году э, граф Лев Толстой, православный из дворян, свои кошные обучения и живешь, э, и где прежде обучался, да, в доме родителей. Тогда обучался Лев Толстой на коммерческой основе, то есть за свой счет. За успехи стоит два: поведение на тройку. Лев Николаевич вел достаточно светский образ жизни, посещал балы, приемы. Мы это знаем не только из дневников, но и из его творчества. Например, рассказ "После бала". История произошла в Казани. Повесть «Крейцерова соната» хранит себе личный опыт Льва Николаевича, особенно когда герой описывает свою молодость, походы по разным заведениям. Скорее всего, это была Казань, район парка Тысячелетия. Именно там обычно проводила время светская молодежь. Впечатления от казанского периода жизни у Льва Николаевича Толстого нашли отражение также в рассказе «Утро помещика» трилогии «Детство, отречество, юность». Веселая светская жизнь мешает учебе. На лекциях Толстой читает газеты на последней партии. А когда уже по итогу полугодичных испытаний он не был допущен до переводных экзаменов, Толстой принимает решение перевестись с восточного факультета, где с трудом изучал восточные языки, на юридический. Однако и на этом факультете у писателя возникают проблемы. Особенно с историей, точнее с ее преподавателем Ивановым, жестким и придирчивым, которого боялись все студенты. Лев Николаевич известен как такой знатный прогульщик, собственно, который, например, учащийся на юридическом факультете на занятия по истории не пришел ни разу за учебный год, за что оказался в карцере на несколько дней. Такая была практика в то время. Тем не менее, известно, что русский писатель построил доверительное отношения с профессором гражданского права Дмитрием Ивановичем Мейером. Лев Толстой приходил к нему, получал персональное задание и уходил заниматься домой. Считается, что именно в этот период Лев Николаевич понял, что формат самообразования стал для него интереснее. В экспозиции музея истории Казанского университета представлено прошение Льва Николаевича о поступлении в число студентов Казанского университета. Здесь мы видим что он желал поступить в число студентов по восточному отделению философского факультета. В экспозиции музея представлено прошение о приеме платы за обучение за 1846 год, и это уже по юридическому факультету. Лев Николаевич заплатил 20 рублей за прослушанные лекции в течение полугода. Третий документ – это прошение об отчислении за 1847 год, в котором Лев Толстой ссылается на климат и здоровье. А По центру витрины мы видим тоже интересный документ, особенно в контексте предыдущего. В 1908 году Лев Николаевич становится... Почетным членом Казанского университета и в актовом зале занимает вот одно из самых важных мест. Лев Николаевич был не только писателем, но и общественным деятелем. Выпускал публицистические, философские произведения. У него была теория непротивления злу насилия, где он писал, чтобы спасти себя, свою душу от Лена, чтобы придать жизни смысл, который не обесмысливается смертью, человек должен перестать делать зло, совершать насилие, перестать раз и навсегда, в том числе и прежде всего тогда, когда он сам становится объектом зла и насилия. 1908 году, когда ему был юбилей 80-летний, университет, мне кажется, его сделал почетным членом не только вот за то, что он учился у нас, да, что он великий писатель, но прежде всего за эту общественную деятельность. В отделе рукописей редких книг КФУ также сохранилась уникальная книга Льва Толстого. Это экземпляр восьмой и завершающей части одного из самых экранизируемых романов мира Анна Каренина. Анну Каренину Лев Николаевич начал публиковать в журнале. Но, прочитав завершение романа, редактор журнала попросил изменить его. Лев Николаевич не стал это делать и уже за свой счет издал отдельной книжкой. Мы понимаем, какой это был бестселлер, разогретая публика. При жизни да, Толстого да. и вскоре да. после его смерти да, мало да. говорили о периоде обучения да, русского да. писателя в Казанском университете. И только благодаря работам Ефима Григорьевича Бушканца, профессора да, Казанского да. педагогического института, появились первые научные материалы об этом. Он опубликовал книгу «Юность Толстого». Мало кто знает, что именно годы жизни в Казани для Толстого были особенно важными. Тогда он сформировался как личность. Ну, вот когда мы читаем «Войну и мир», когда изучаем ее в школе, нам всегда говорят, а, главная мысль Толстого – это идея нравственного самосовершенствования. А когда она у него зародилась? Когда он попытался эту идею применить к себе в Казани, когда он учился в Казанском университете? Тогда же Лев Толстой начал вести дневники. Они сопровождали всю его жизнь. Это 13 томов. Юбилейное собрание сочинения есть и в научной библиотеке Казанского университета. В Казани было положено начало самосовершенствованию. Здесь Лев Николаевич составил правила жизни. Я все равно представляю себе Толстого уже такого старого, то есть вот с бородой, с таким пронзительным взглядом серых, пронизывающих глаз. И вот такое ощущение, что он где-то там вот с высоты смотрит на тебя и видит там вообще все внутри. И вот это ощущение, мне кажется, оно и подчиняет себе и определяет то отношение к Толстому в мире, как писателю, которому, в общем, равных нет. Герои в произведениях Толстого сложные и довольно необычные. Лев Николаевич видит человека насквозь, как редкий писатель. Толстой стал тем, кто создал и в войне, и мире, и Ване тот мир, без которого немыслимо россияне. Литература создает национальные мифы, без которого мы себя не чувствуем частью определенной культуры. И когда становимся читателями романов Толстого, мы погружаемся в этот мир, живем в нем, и он становится нам по-настоящему родным. Идеи, предложенные Толстым, и сегодня не утратили свои новизны. Они близки и доступны читать. Может быть, именно поэтому Лев Толстой остается одним из самых популярных писателей не только России, но и всего мира. Илья Андреев, Радмир Софиулин, КФУ. Итоги недели. Какая погода нас ждет этой осенью? Об этом вы узнаете через некоторое время. Также далее в программе. Они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиаты. Только вверх, как КФУ улучшил свои позиции в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Попытались изобразить будущее вот в своем понимании. Будущее предсказано, как писатели-фантасты меняют мир. В Казанском университете состоится акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается 19 сентября. Ежегодно в России проводится более 18 тысяч операций по трансплантации костного мозга. Это нужно для спасения от онкологических, гематологических и генетических заболеваний. Но потребность в такой процедуре намного больше. Проблема в недостатке потенциальных доноров костного мозга. Одним из мест, где в России проводится генотипирование для национального регистра донора костного мозга, является КФО. В УЗе создана современная генетическая лаборатория, поэтому Казанский федеральный университет – главный участник среди вузов Татарстана, где проводится такая масштабная акция. О других событиях недели в нашем дайджесте. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров удостоен медали Константина Ушинского. На церемонии награждения в Москве ее вручил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков. Ректоры КФУ наградили медали Ушинского за большой вклад в развитие государственной политики в сфере высшего образования. Ильшат Гафуров отметил, что это заслуга всего коллектива университета. КФУ на 40 позиций поднялся в рейтинге вузов по версии фонда Потанина. Университет занял 14 строчку. Ранжирование проходило по 11 показателям на основе оценки достижения вуза в стипендиальном грантовом конкурсе и школе фонда. Более того, есть даже относительные показатели. То есть вот эти значения, они взвешиваются и по отношению к общему количеству студентов, то есть насколько они активны в таких вещах, и к тем, кто подал в соответствующий период год заявление на этот конкурс. Более того, хочу сказать, они еще проверяют и рейтингуют заявки на предмет антиплагиаты. Ректор университета Ильшат Гафуров встретился с представителями корпорации «Синергия». Здесь обсудили вопрос развития сотрудничества в области реализации совместных образовательных программ. КФУ предложили создание отдельного факультета анимации на базе Института дизайна и пространственных искусств. За новые способы получения энергии и развития альтернативной энергетики. В начале недели в Казани объявили лауреатов глобальной энергии. Эта международная премия присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки. В церемонии объявления приняли участие президент Республики Рустам Миниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров. О водородной революции и зеленой энергетике шла речь во время визита в Казанский университет представители Ассоциации «Глобальная энергия». Они оценили научный потенциал исследователей КФУ и их техническое оборудование. Гости сотрудниками университета обсудили за круглым столом перспективы молодых ученых в энергоотрасли и поговорили о том, какие научные направления будут востребованы в этой сфере в ближайшие 30 лет.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 Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии больницы Святого Иосифа в Берлине. Он оценил оснащенность научно-клинического центра КФУ. Ферас Альзаин специализируется на одном из направлений нейрохирургии. И эту осенью в университетском центре как раз планируется проводить операции со спинальными больными. Подготовка к ним проходит в сотрудничестве со специалистами из немецкой больницы.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 Лето в этом году было одним из самых сухих и жарких, а начало осени наоборот, холодным. С чем это связано и какая погода нас ждет в ближайшее время? Об этом мы поговорим с профессором Казанского федерального университета, с Юрием Переведенцевым. Здравствуйте, Юрий Здравствуйте. Петрович. Так что за аномальные перепады? У нас летом выше нормы, осенью ниже. Действительно, в этом году лето и осень оказываются необычными. Вот что касается лета. Метеонаблюдения ведутся в Казанском университете 210 лет. И вот нынешнее лето является третьим по своей сказать, теплоте, по своей температуре. 2010 год был раньше, затем в 19-м столетии 1689 год. И вот, наконец, наше лето. Температура 21,4 градуса за все лето. Это, значит, аномалия бывает среднесуточная, градусов на 8,9 9 выше нормы. Вот, и сухое. Почему это возникло? Блокирующие антисклоны. То есть антисклоны, области высокого давления такие есть в атмосфере. Но явление это оказалось планетарным. Потому что на всем северном полушарии, по сути дела, была вот такая жаркая погода. Особенно в нашей Сибири, где горели леса и так далее. Ну вот еще и... один вопрос. Ждать ли нам бабьего лета, потому что, если честно, пока холодно? Вы знаете, вот <coughs> ситуация так сложилась. Если <coughs> лето было планетарно жарким по сути дела, то вот осень, которая у нас сейчас наблюдается, она оказалась несчастливой для европейской части России. То есть вот как раз и мы находимся, по сути дела, в центре. То есть у нас и температурный фон ниже климатического градуса на 3 на 4, вот в данный момент, но и зато выпадают осадки. Летом их не было, а сейчас получается так, что уже сегодня, 10 число, мы уже имеем почти 30 миллиметров осадков. То есть это половина даже побольше половины месячной нормы. То есть для сельского хозяйства это очень важный момент. Они как раз страдали из-за отсутствия осадков. То есть, таким образом, вот в этом плане даже, может быть, и неплохо, что начало сентября оказалось вот таким дождливым и холодным. А бабье лето, что такое бабье лето? Это когда на смену вот этим ненастным денькам придет высокая температура, придет к нам солнечный антисклон, золотая пора, желтые листья и так далее. Обязательно должна быть сухая, ясная такая погода. Она наступает всегда после ненастной погоды. Вот. Первой половины сентября ее не будет. В ближайшее время у нас повышение температуры будет двухдневное. Это понедельник-вторник, там до 20 градусов. А потом снова волна холода будет и дожди будут. Поэтому будем ждать во второй половине, где-то, наверное, скорее всего, к концу сентября, вот так называемое, вот это бабье лето. У нас совсем скоро уже наступает зима, и не может не волновать вопрос, будет ли она холодной, и как бы лето условно жаркая а зима должна быть холодной, как мы да, привыкли. Как да. в этом году? Какие прогнозы? Если лето наступил в этом году раньше на целый месяц, 9 мая календарного срока, то вот зима у нас обычно наступает примерно в середине ноября, когда... Уже температура переходит через нулевую отметку в сторону холода, когда уже может появиться снежный покров и так далее. Так? То <смех> этим делом полотно занимается Гидрометцентр Российской Федерации, который ежегодно э, дает прогнозы: он даст прогноз в конце сентября на все холодное полугодие. И там уже по месяцам все расписано. Пока эту прогноза нет. Мы можем лишь сделать сейчас предположение, предположение. Вот когда мы рассматриваем наши климатические данные, то мы отмечаем такую особенность: тенденция к потеплению она проявляется наиболее ярко, кстати говоря, именно в зимний период. Поэтому считать, что зима будет, скажем, холодной, а шансов меньше. Шансов меньше, чем, допустим, считать, что зима будет, температура зимняя будет превышать климатическую норму. Вы опираетесь на народные приметы, когда составляете прогноз? Ну, скорее всего, нет, но может быть. Вы знаете, мы проводили в свое время исследования по оправданности народных примет. Ну, как правило, они не оправдываются, потому что они были все-таки придуманы 2-3 столетия тому назад, а сейчас идет глобальное потепление климата, все поменялось, и мы больше верим уже вот современным численным моделям прогнозы погоды, климатическим моделям. Хотя они тоже, так сказать, еще совершенствуются, потому что слишком много нужно учитывать факторов. Слишком много нужно учитывать. И, темп, и океан, и космос, и <clears throat> подселающая поверхность, и, и саму атмосферу, и так далее, и так далее, биосферу. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. Большое спасибо, Юрий Петрович, за интересную беседу. Спасибо. 12 сентября исполняется 100 лет популярному писателю-фантасту Станиславу Лемо. Автор большого количества не только литературных, но и философских произведений, прежде всего российскому читателю и зрителю, известен своим романом «Солярис». Мир фантастики многим кажется литературой второсортной, схожей больше с приключенческой. Однако это большое заблуждение. Именно писатели фантаста во многом предвосхищали науку – по сути, то, чем мы сейчас пользуемся, все это было описано задолго до того, как ученые открыли те или иные явления, а инженеры изобрели. О полетах в космос человечество еще не могло мечтать, а межгалактические путешествия уже существовали в книгах. Дети из пробирок казались выдумкой, а сейчас эко-оплодотворение спасение для семей, не имеющих возможности зачать ребенка обычным путем. Слово «робот» было придумано писателем Карлом Чапиком. Илья Андреев о том, какой вклад в футурологию, прогнозирование будущего внес Станислав Лем и какие раритеты хранятся в библиотеке Казанского университета. 12 сентября исполняется 100 лет со дня рождения известного польского писателя, футуролога и философа Станислава Лема. Мы рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского, Казанского федерального университета. И у нас с вами представляется уникальная возможность увидеть прижизненное издание этого автора. Станислав Лем родился в 1921 году во Львове. Здесь он учился в университете и пережил тяжелые годы немецкой оккупации. После репатриации поляков, живших на территории Западной Украины, он переехал в Краков. По образованию Лем – врач, но круг его интересов необычайно широк. Философия, кибернетика, астрономия, биология, теория информации, техника будущего – его занимает решительно все. И всегда и во всем он ищет ответа на один и тот же вопрос. Каким будет коммунистическое общество завтрашнего дня? Каким будет человек будущего? Перед нами три прижизненных издания автора на русском языке и на родном языке. Одна книга Станислава Лема на польском языке. Нужно в первую очередь обратить внимание, конечно, на оформление и на иллюстрации. Художники все-таки попытались изобразить будущее вот в своем понимании. Ну и, конечно же, стоит обратить внимание, что издание на русском языке более потрепанное. Это, конечно же, свидетельство того, что у читателя большой интерес к переводу на русском языке менее потрепанное издание на польском. В первую очередь мы хотели бы показать вам книгу, это юмористический рассказ «Вторжение Сальдобарана. Написан был рассказ в 1959 году и опубликован в 1960. Вот здесь мы можем это, обратить на это внимание, издательство иностранной литературы, Москва, научно-фантастические рассказы. Следующее произведение, которое написал Станислав Лем, это одно из самых известных. Это литературный дебют писателя, научно-фантастический роман «Астронавты». Написан он был в 1957 году, и это издание, прижизненное, сохранилось в фондах библиотеки Казанского университета. Одно произведение, как я уже сказал, на польском языке и «Магелланово облака. Нужно сказать, что именно в этом произведении Станислав Лем предсказывает появление смартфонов, интернета и даже технологий технологии 3D-печати. Вот мы можем с вами обратить внимание, что выходит библиотека приключений научной фантастики «Москва, 1960 год». Роман Магелланова Облака занимает центральное место в творчестве польского писателя-коммуниста. Это не только научно-фантастический роман о первом полете людей к звездам в 32 веке, полете к звездам Альфа Центавра. Это книга о будущем обществе, о жизни человечества, навсегда освобожденного от эксплуатации, о людях будущих веков, таких далеких и таких близких нам, об их борьбе со слепыми силами природы, об их героизме и вечном стремлении вперед к другим вселенным. Самая известная в России адаптация книги Станислава Лема – это культовый фильм «Солярис». Однако у польского автора возникло много вопросов к Андрею Тарковскому, который занимался экранизацией. Находясь почти полтора месяца в Москве, Станислав Лем обсуждал будущий фильм. В итоге с Андреем Тарковским они просто разругались, их взгляды не сошлись. Станислав Лем был, наверное, первым научным фантастом, который предсказал конец бумажных книг. Это произошло еще в 1961 году в романе Возвращение со звезд за 40 лет до первых попыток создать электронные книги. Лем представляла их как небольшие кристаллики с памятью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 Что насчет связи Станислава Лема с компьютерными играми, то разработчик The Sims, Уилл Райт, неоднократно говорил, что главным его идейным вдохновителем стал именно этот польский писатель. Книга, которая так повлияла на Уилла Райта, стала «Кибериада». Если вы захотите придумать или изобрести, например, робота-поэта, как Станислав Лем, нет ничего сложного. Вам лишь нужно удостовериться, что вы ослабили логические контуры и усилили эмоциональные. И не забудьте усилить семантику и смастерить приставку воли. Вставьте философский глушитель, полную семантическую развертку и подключите генератор рифм. Выбросьте все логические контуры и замените их на оксибийные эгоцентризаторы с сцеплением типа нарцисс. Вот и все. Готово. Как говорил польский философ Станислав Лем, если человек не может что-то делать хорошо, то не нужно этого делать вовсе. Так давайте с вами выполнять свою работу качественно и двигаться в верном направлении. Всего вам доброго и до новых встреч. Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ, Итоги недели. Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро, говорил Альберт Эйнштейн. Творите и делайте будущее сами. Всего доброго.